Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам Настроение с вами Раим, мы продолжаем играть в драконы, всадники, олуха Ну что, у нас восьмой день, забираем 250 тусклого янтаря Такс, ну что, меня интересует один всего лишь вопрос Доступно ли? Доступно Все, я спокойный, ребят, подготовка размещения охотников, сразу же начну, пожалуй с него О, оно у нас коротенькое, и там у нас, м -м, пак плеваки под приваки, ребятушки, ну что я могу сказать? Ну, пускай будет. Раз другого нам ничего не дают. Так, что у нас тут, я смотрю. Ребят, сегодня капучино. Получил. Заказывал. Норвежескую капучино. Очень вкусная. Уже сколько? Пять кружечек сегодня засандалил И вот, по-моему, шестая. Ну, на самом деле, вкусное. Такое со вкусом карамелью взял, так что то, что нужно. Единственное, что я забыл, это положить вкусняшечку. Ладно, сейчас положу. Она у меня, слава Богу, здесь лежит рядышком. Дотянуться просто не могу. Так, ну что, давай добьем этого супостата. Ой-ой-ой, что ты творишь-то, а? Жук навозный. Так, вручаем, вращаем, И выпадает нам рыба. Всего лишь 22,5 миллиона Пш, Сущие, друзья мои, копейки Так, закрываем Забираем сразу же загадочный пак у нас здесь опа на. Давай его сюда И погнали дальше А дальше у нас Обычный поединок Кстати, 150 рун будет Руны всегда хорошо. Так, и опять же он один А волны по-прежнему две Ну что, поехали Там пыхтишь-то. Пыхтит он мне там что-то. Распыхтелся. Так. Еще удар. Удар, еще удар. Помнишь такой фильм, да? Был. Прикольно. Вообще старые фильмы были прикольные. Но вот в данный момент заставь меня посмотреть. Хоть какой-нибудь, да? Я бы не стал, наверное, смотреть. Просто не стал бы. Хотя я тебе скажу, что раньше фильмы были лучше. А может быть просто восприятие у нас было такое... Знаешь, как бы все интересно, все в диковинку. О, там фильм такой шикарный. А сейчас мы до того разбалованы всеми вот этими спецэффектами, что нас очень тяжело чем-либо удивить. Смотри, понижает мне атаку. И этот туда же, да? И этот туда же, ханурик. Ладно, сейчас через хилочку бомбанем. Пробьешь, красавчик. Ну и последний. Последний квазимода. Причем такая слабая атака, непонятно. Добьешь? Красавчик. Так, ребята, крутим колесо и забираем ареновский пак, который содержит новичков. Ну давай глянем, что в плане она идет к нам на почту. Я думал, что мы сейчас будем его открывать. Ну-ка давай посмотрим, что нам тут достанется. Содержит элитных. Шторморез, душитель, шепот смерти Ужасное чудовище, древоруб э, Громель, защитник, Громорок, отпрыск Слушай, дофига давали на самом деле Так Ну что, очередной поединок Так, ребят, опять же, опять же есть Две как бы неприятные вещи Пытался поиграть Ну как вышло, я короче поиграл В начале растения против зомби Герои, да полтора часа, для вас старался хороший был бы выпуск был бы, подчеркну а потом я перешел поиграть в черепашки ниндзя легенды и как бы тебе сказать чтобы ты понял, в общем такая штука для того, чтобы играть например, растения против зомби герой видел, у меня там сбоку стоят такие две картинки, да, как бы из игры вот, и мне для того, чтобы они совмещались по экрану, мне нужно переключать расширение на Full HD, да а для черепашек нельзя. я играю в 2К. Только потом с переработкой в э -э, Full HD. В общем, короче, суть такова. Я начал играть растение против зомби, забыл все поменять, и у меня получилось, что игра на экрана, То есть, игровой процесс, ну, видно, но не весь. Как бы, э -э, разницу в расширении Full HD и 2К. Ну, ты сам понимаешь, да? Получилось бяка. Так, дело в том, что ладно бы, я бы хотя бы поиграл бы, ну, например, растение против зомби-героя, а потом бы переключился бы хотя бы или посмотрел, как у меня записалась серия, чтобы исправить Нет же, я начал играть сразу же «Черепашки-ниндзя-легенды» когда я начал рендерить, я думаю, что с экраном-то? А с экраном-то и получилось, что записалось не полностью все Не весь экран, а только половинку Ну, в общем, я расстроился, одним словом И вот прежде, чем начинать играть «Дракон в уха» Я 33 раза перепроверил, все ли там отлично, все ли там хорошо Все хорошо, все отлично в общем, ребята, завтра-завтра мы в любом случае будем в Лиге Мастеров Три Звезды. Потому что сегодня я дошел до 20-й позиции. Лига Мастеров Три Звезды была 20-й Я думаю, вряд ли меня скинут а, к завтрашнему дню. Завтра у меня понедельник, как-то значит. Точнее, уже понедельник, потому что в данный момент час ночи на моих часах. Вот, и это... Главное встать, встать к откату, чтобы мы с тобой, ну, могли бустануться. Кстати, да, завтра будет буст. Какой-никакой, но он будет. Так что будем завтра бомбиться. А полтора часа или даже два часа играл <сёк> растение против зомби героев, Старался, пыхтел. Я, кстати, хотел перейти э, на следующий ранг и так и не перешел. Я только добираюсь, остается буквально одна победа и меня вниз скидывают. Я опять добираюсь, опять одну победу нужно сделать, и меня опять скидывают. <с> я там ругался, матерился. Может быть даже и хорошо, что она не записалась. Вот. А с другой стороны, жалко, понимаешь, жалко. И выкладывать-то такую серию тоже никак нельзя, потому что, ну, полэкрана, чего там, ребят, поймете? Нифига не поймете. Вот. И самое обидное, что я там на камеру все. Там, ну, наверное, понравились бы мои эмоции, мои рассуждения. Ведь.. На камеру надо же пообщаться, поговорить, порассуждать В черепашках нельзя там вообще заливал соловьем Рассказывал, как я ездил в отпуск, как я отдыхал Что такое север, что такое юг И все это, ребят, кату под хвост Обидно, понимаешь? Обидно, а повторять, например, это не то Это уже будет наиграно Я люблю, когда идет оно все, знаешь, как ручейком Ты начинаешь какую-то тему, да? И вот ты ее в эту тему поглощаешься и начинаешь ее развивать, развивать, развивать, потому что я начал э, с, э, в черепашках я начал с витаминок, с таблеток, да? А, закончили э, отпусками, югами и тому подобное. Где, что, как, почему. Так что вот такая вот фигня бывает, периодически. Ну, хорош, ну, ну что ты, ну змеевик? Ну, гомонистый, а. Ты думаешь, это тебя красит? Нет, конечно. Кстати, А вот зря, зря я сейчас не хильнул А успею я Давай, наверное, вот так вот сделаем Потому что здесь шепот смерти И как бы мне его желательно бомбануть здесь Паршивца такого Вот, и начал-то В чем суть была? Ребят, решил купить Ну, у меня есть таблетки, да? Многие, наверное, знают такое куркума, да, специи. Вот. Я тут почитал, они, типа, кровь там очищают, там, сахар в организме восстанавливают. Ну, в общем, много всяких там плюсов у него. Думаю, блин, ну, у меня есть же в этих в таблетках. Нет, захотелось мне взять порошковый. Порошковый. Я взял, ребята. Ну, порошковый, если даже... Блин, он там на кухне остался. Короче, порошок. Написано, две мерные ложки размешайте на 200 миллилитров воды. Думаю, ну... Какие мирные ложки, думаю? Чайные это. Взял, короче, столовый. Столовые две ложки. Большие сборки. Замешал в миксер. Вот у меня... Такой вот не миксер, а, как бы тебе типа сказать, шейкер, да? Ну, шейкер, который... Тут вставляется такая штука, и можно замешивать прям. Посмотри, даже, я не знаю, видно тебе или нет. Даже шейкер у меня перекрасился в желтый цвет. Это опять же из-за куркумы. Короче, нужно было вот где-то вот столько, да, куркумы и 200 миллилитров воды. Я разбодяжил, ну, у меня вот столько получилось с горкой. 200 воды, думаю, что-то как-то густо получается. Дай-ка воды 400 миллилитров. Вот. Запах просто, ребята, отвратный. Такой запах, я не знаю, с чем его сравнить. Ужасный. Думаю, ладно, фиксим. Сейчас нос заткну, выпью. Ну надо, надо же здоровье все-таки. Ё-моё, как же так-то? Вот, зат... заткнул себе нос, начинаю пить. И чувствую, что... Я даже не знаю, как тебе сравнить. Знаешь, как будто вот... Не знаю, иглы. Вот в воду... Не знаю, короче, ты пьешь, и как будто тебе горло раздирают там, я не знаю, иглами Такая боль, я нос отпускаю А такое ощущение, что перец, просто перец пьешь Я не знаю, там что-нибудь туда добавили, то ли красный перец, то ли еще что-то Я пью, я не мог выпить, я не мог это выпить Я остановился, думаю, дай-ка ну, налью еще водишки Наливаю я водишки, опять же размешиваю, там получается такая концентрация как изначально, то есть она не уменьшилась Думаю, и стою с этим стаканом У меня руки дрожат уже Думаю, пить его, вот, не пить, пить или не пить Такой, Ну надо, надо, надо Потом психанул, ну его он нафиг В слил В общем, не берите порошковую куркуму Покупайте лучше в таблетках И пейте такую Блин, я, ребят, пока говорю с вами, у меня Барсика сдуло, Сдула ветром вот. А в таблетках, да, в таблетках можно спокойно пить. Ничего не боится. А там куркума, а там что у меня подкупила. С молоком, типа, такой нежно-сливочный вкус будет. Ага, нежно-сливочный вкус. Нежно... <coughs> не буду выражаться. Какой нежный вкус, блин. Но ну, это ужас. Просто ужас. Может быть, конечно, оно и, по и полезно все. Ну, ты знаешь, я люблю, если уж пить какие-то там витамины или что-то, ну, чтобы хотя бы вкусно было. Но это вообще невозможно было пить. Ой, такая вот гадость, друзья мои А в таблетках пьешь нормально Ну, потому что не в таблетках Ты как бы выпил, ничего не чувствуешь Никаких проблем вообще нет Причем у меня <coughs> Этих таблетках Таблеток этих разных видов дофигища Нафиг я начал порош, ну я тебе говорю еще раз у меня вот эта вот штука, что Сливочный вкус Сливочный Такой сливочный, что лучший и не придумаешь Ну ладно, что сделано, то сделано В принципе, он не очень дорогой Препарат Слушай, а что так наносит урона-то там мало? Так и должно быть? Так Поехали его бомбить Мне же его нужно истребить Как можно быстрее Что-то вот я сомневаюсь, что У меня получится так, давай Да иди ты Слушай, надеюсь Надеюсь, не выкинет из игры Нет, нормально все Я просто... Ой-ой-ой, тихо ты Я вот что хотел сделать Я хотел в слепоту и в слепоте его вот так вот добивать А что так быстро кончилось-то, эй Два хода же. А, ну да, первый и второй ход. Все, все, правильно. Так. Ну, на следующем укусе я его уничтожу. А еще, кстати, у меня дурная привычка, ребята, пить чай или кофе, не доставая чайную ложку из стакана. Не могу. Все время вот она лежит, в глаз тебе метит, но ты ее не вытащишь оттуда. Ты пьешь вместе с ней. Понимаешь, что это дебильно выглядит, но... Лень. Вот, ну что... Крутим, вертим Забираем с тобой древесину 112 миллионов И... и пак Да, это пак плеваки Собственно, персоны Давай посмотрим, что нам из него выпадет Так, вначале Новичков Раскрутим по полной программе Дальше Редкий пак Тут монеты Удина Громлька, столом, барс и вепрь ну и последний это, конечно же, пак плеваки. Ну или набор плеваки. Как обычно... О, что это там? Ш что там за ледоглыба? Льдыба. <с> Звучит так, льдыба. Куда она делась-то? Вот она. Я, наверное, льдыбу эту поставлю вот сюда. Пускай стоит, красуется. Так, новая способность у дрожжа зуба. Четвертый уровень только лишь. Слабачок? Ладно, пускай. Три миллиона фигня. Это уже поинтереснее, но все равно мало. Так, ты-то что там че там дуркуешь? Показывай, что у тебя. Да, у него ничего. Нет, он летит только сейчас. Лети давай сейчас. Так, зеленая смерть. Забираем сломанный меч. Дальше отправляем. Вообще лучше нам делать вот так вот такая камера отдаляется на да? да и как-то сподручней что ли ну чего ты иди э, дальше так здесь древесина здесь рыба опять же древесина по древесине у меня все full да получается по древесине full значит есть возможность вот так вот сделать так отправляем дальше наших э, ребятшек тут ползать Слушай, а тут 50 миллионов добывает Нормально И домик у нас, кстати, построился Улучшился Нормалек Так, подожди секундочку Здесь рыба Так, этого парня тоже мы отправляем за железом Блин, не хватает Да ладно, не хватает Где мой фейерверк? Что он мне еще будет тут втюхивать, что мне не хватает? Где фейерверк? Фейерверк, видимо, еще не вернулся. Ну-ка, вернуть его и отправить дальше. Не-не-не, лети, лети, все. Больше пока ты мне не нужен. Так, болтуна отправил дальше прокачиваться. Здесь костелон. Так, ну нашего парня отправляй. Ой, что я делаю? Давай, иди. Бомби. Барсик. М -м -м, барсик. Давай посмотрим. Ну, конечно, яйцо вряд ли нам дадут, а вот руны, скорее всего, да. М -м -м, где побольше, да? Где побольше. Так, Барсик, давай-ка мы тебя еще раз отправим в приключение? Лети. Так, сарделечка. Тут квинтай, -тут, тут, тут даже... Думать не стоит, ребят Труск ленталь, это уже привычки Так, пускай дает там отпор кому-то С кем-то он там В рамсы вступил Так, здесь угу. Бесплатно Да, бесплатно Переезд Бесплатно Так, ну что, здесь получаем Награды За ежедневки, за наши Ну-ка, сколько? Получим награду или нет? Да, получаем награду. Если не ошибаюсь, это будут... Нет, это не яйца вот. Это будет, ребят, 30 струн. Яйца будут дальше. За 1800. За 1800. Ну-ка, что ты мне принес? Шлем. Отлично. Не зря я тебя отправлял. И сделаем так Вначале пак откроем бесплатный Монетки Уодина Костолом, шторморез, громобой защитник Ну тут все по стандарту Так, отказаться Йохан, у тебя там что? Фигня Дорогущая фигня, которую ты мне как всегда втихиваешь А тут-то что такое? А, я забыл взять награду думаю, что там мне показывают на него ну что, Барсик Ой, Барсик Какой завершить? Да и Слов у меня нету Да куда? Давай этот Начать Шлемы Вот, пускай летит в путешествие ё офигеть он же полетел у меня? Начать. Шлемы. Путешествие. Все, полетел. Он полетел, но обещал вернуться, да? Так, и пак. Пак мы с тобой редкий активировали, так что... Платы ужас, громобой, кревет, громобой защитник, клыка крив. Замечательно Клыкокрив -клык. Так, где у нас там яйцо? Вот оно, маленькая яичка это Оп За древесиной За древесиной угу. Ну, главное, что мы ежедневочку сегодня прошли События мы прошли Фейерверк, а ты грусти, что грустишь-то? Я же тебя вроде бы отправлял так, где у нас? Ох. Стоят, красавцы. Бронекрыл, иди качайся. М -м так, у нас 439 миллионов. Ну, пускай за древесина летит. Так, а эти что? А эти у нас стоят. И вуз не дует. Страхокол полетел. Прокачиваться, типа. А -а -а, тут по максималке. И не хватило, да? Ну, Буйволорд, извини, я думал, что ты у меня сейчас прокачаешься. Но не хватило, как ты видишь, энергии нам. Так, на обменку есть что есть? Все вроде бы, ребята. Кто-то мне там рыкашмыгом Помыкнул Малыш-ракошмых Да, стоит, ребята, не, не, не качается пока А, кстати, он сколько добывает? 5,48 миллионов. Ну, ну, пускай летит Нет, лети, лети На восток через запад наперед <сум> Через север, через юг Будь по-моему вели Все, друзья На этом я Откланяюсь. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.